Любитель хоккея, и дай Бог ему здоровья, и чтобы у него были финансы, дальше продолжать. Он построил каток в Кременчуге, сделал детскую команду, потом пригласил Александра Савицкого. И начали развивать, и сделали молодежную команду, которая играла в Беларуси. И в этом году, они еще в прошлом году хотели заявиться, но еще не были готовы в чемпионате Украины. Но на этот год они уже были готовы, но, к сожалению, нет чемпионатов. Они играли в Киеве много. Иногда переезжали в Кременчуг. Ну, понятно, если человек с Кременчуга, ему интересно, чтобы они играли для своих зрителей. Ну, своих воспитанников, у них еще маленькие свои воспитанники, потому что, может быть, они и хотели, но их нет. Они маленькие, детская школа хорошая. Харьковские акулы возвращаются. У них харьковская школа испокон веков была очень хорошая. Добротные, много выдающихся и очень хороших хоккеистов воспитали. Поэтому здесь ничего удивительного. Единственное, спасибо им огромное. У них был перерыв и сейчас они опять заявились. Появилась у них такая возможность только приветствовать. И воспитанники у них своих достаточно. Они только воспитывают, но воспитанники их не разъезжаются, к сожалению. Ну а сейчас появилась возможность, чтобы не разъезжались, а играли э, в, у них в команде. Дай бог, чтобы был чемпионат. Третий коллектив э, тоже на, наш киевский и наши киевские ребята, где бы они ни занимались, на льдинке, на атеке, на всоколе, киевская команда, наши воспитанники. Я не вижу тоже никаких проблем. Жалко, что нету «Сокола», «Компаньона», если бы еще была команда «Белая церковь». Ну, ребят хоккеистов хватает. К сожалению, команд у нас не хватает.